Хотите повысить эффективность вашего предприятия за счет автоматизации и оптимизации бизнес-процессов? Тратите много времени на обработку документации, составление и изучение отчетности? Компания Excelcom знает, как вам помочь. Мы. Подбираем, настраиваем, дорабатываем и внедряем программные продукты 1С, учитывая специфику бизнеса и размеры предприятия. Консультируем по вопросам управленческого и бухгалтерского учета, налогообложения в рамках внедренческого консалтинга. Оказываем услуги по управлению IT-проектами. Оцениваем состояние бизнес-процессов, информационных технологий и инфраструктуры. Оказываем услуги по сервисному обслуживанию и сопровождению. Обучаем работе с программными продуктами и предоставляем инструкции. Что особенного в нашей компании? Честная и основательная работа с каждым клиентом. Excel.com – официальный партнер фирмы 1С. Даем гарантию на свои услуги и работаем на результат. Это подтверждает международный сертификат ISO 9001-2015. А наши профессиональные компетенции и статусы подтверждает сама фирма 1С. В штате компании только сертифицированные сотрудники с реальным опытом. Они оказывают грамотные и эффективные консультационные услуги по оптимизации и автоматизации бизнеса. Мы даем возможность нашим клиентам достичь максимального успеха в бизнесе с помощью использования наших IT-решений, продуктов и услуг. Сотрудничая с нами, вы обрекаете себя на успех и процветание. Закажите бесплатные презентации и консультации по телефону в Алматы +7 727 313 1030 или на сайте exalkom.kz. Говорим 1С, звоним в Excel.com. Анимационные ролики Line Space. Современный метод продвижения бизнеса.